У меня ужасная весть. Ваш дедушка умер. Да я его даже не знала. Я должна завтра лететь в Рим, чтобы утрясать его дела. А мне надо срочно спасать свой брак. Кристин. Вот время и почешешь похоть. Я приземлилась в Италии. Ой, что, что, где он? Можно вернуться? Мы едем на похороны. А кем работал мой дедушка? Я исполни мое последнее желание. Стань новой главой семьи Бальбану. У меня полно домашних забот. Сын пошел в колледж, муж мне изменяет. Хотите, я разберусь с ним. Нет, нет, нет, как нет, не надо. Нам нужен кто-то хладнокровный, скромный, соображалкой. Вы назвали меня жалкой. Мы ведем войну с нашими врагами, семьей Роману. Мы должны убить Романа, иначе они убьют нас. Все как в крестном отце. Ах, жаль, я не смотрела этот фильм. Ну что вы стоите? Ну да, фильм Тихо. идет целых три с половиной часа. Кто поверит в нашу силу, если она вот такая? Вы похожи на библиотеку. Нашла красавчика итальянца? Он меня так истязал. Что было так здорово? Вы босс. Нет, я... Босс решает все проблемы. Я испекла кексы. Я устала от войны. Моя семья устала от войны. Баландора. Боже мой, турагент не врала. Можно мне еще шарик? Баландора. С ним надо. А с я я покажу с с вас, я все еще словно в потемках. Нет, это это. Это я образно. Баландора.